Дядька Диманоид сегодня на пляже грузинском. А место это неподалеку от Батуми. Сейчас я вам Батуми покажу его отсюда. Прекрасно видно. Я, правда, плохо вижу на экране, так как, несмотря на то, что солнца нету, но все равно довольно ярко глаза свет бьет. и Изображение на экране рассматривается с трудом. Сейчас я по направлению просто буду и по линии горизонта ориентироваться. Вот центр нового Батуми. Вы видите, характерные эти башни. Кто был в Батуми, конечно, их знает. Это башня Алфавит. Другие не знаю, как называются. Ну, выглядит очень забавно. В общем, сам Новый Батуми выглядит весьма интересно. Мы когда плавали на катере, там морской порт и прогулочные катера тоже оттуда ходят несколько левее этих зданий. Ну вот мы плавали туда вокруг этого мыса, смотрели, там и пляж есть, ну, примерно такой же галечный, наверное, менее чистый, как говорят местные. Местные, вот этого места, Махинджауре он называется, они, конечно, говорят, что у них пляж гораздо чище, чем в Батуми, хотя тут тоже какие-то речки, из поселения Махинджаури сюда сливают свои воды, ручейки. Что в этих ручейках никому не известно, но факт, что в Батуми всяких отходов может быть гораздо больше. Поэтому просто логически все-таки я думаю, что здесь пляж чище. А, собственно и мусора на пляже вот посмотрите. Кое-где вот какие-то валяются обрывки пластика бывают и банки какие-то но это не типично давайте сейчас по пляжу прогуляемся но сразу испорчу вам настроение вот этой вот кучей в углу она но опять же не типично для этого пляжа может, как раз кто-то убирался и вот весь мусор в один угол куда-то сложил. А что еще на этом пляже? Вообще, смотрите, он галечный, но вот такое место песчаное есть. Песочек такой серый. Ну, конечно, не вулканический, как некоторые могли бы сказать. Нету здесь вулканов, даже потухших. Просто серая порода. А вообще мне понравился именно камнями. Тут может я в таком возрасте один такой остался. Киндер-сюрприз, что интересуюсь камушками на море. На самом деле мне интересно а что другие делают на пляже? Вот некоторые пытаются книжку читать. Ну, в общем, достойное занятие. Но для меня слишком ярко читать книжку. На планшете я ничего не вижу. Слушать аудиокниги книги тоже как-то не получается. Но мне хочется слушать море на, на море, а не аудио. Поэтому наушники это не наш метод. Поэтому да, и кстати, я не любитель э, загорания. То есть это тоже для меня э, такой не очень понятный э, не очень понятное времяпровождение. Тем более, что говорят, это, э, для здоровья вредно, может быть опасно. Поэтому я или в море залезаю, либо вот гуляю, рассматриваю камушки. Ловя на себе удивленные взгляды иногда, что такой мужик камушки собирает. Ну, не знаю, чем еще на пляже заниматься. Так вот, мне очень нравятся, какие то камушки. Во-первых, есть прям яркие, вот смотрите, красные. Есть интересный, в общем, интересный, красный рассвет. Есть синие, зеленые даже. Вот когда мокрые, они ярче выглядят, когда высохнут. Более серые, можно походить и найти чего. Еще камни здесь скрипят. Я еще не дошел до того места. Они даже такой звук, как будто поднимет пустота -то. Есть то Здесь скрипучие пески на хукете. Светлый песок, почти белый, он скрипит. Курсовода об этом упоминают, что песок скрипит как снег. Ну, действительно, есть такой эффект. А здесь вот галька скрипит. Так что хожу, изучаю граффити. Народу вы видите мало. Рассматриваю камеру. Вот весь здесь пляж. В общем, сотни человек, если пройтись вон там, возле пирса, сейчас я увеличу, уменьшим наоборот, там вот народ побольше. Там э, вход, э, если подняться по лесенке и пройти вдоль пляжа э, еще дальше от нас, э, подойдете к входу в Батумский ботанический сад. Мы там были два года назад. Очень красиво. Большой сад, растений много. В общем, всем ботаникам рекомендую. А здесь вот посмотрите, какие-то развалины былых цивилизаций. Я так думаю, в советских времен тут набережная. Хотя. Некоторые тут уже с естественными породами сочетаются. Там вон остатки волнореза какого-то. Ну вот вы видите, тут народу совсем немного. Когда заходишь по гальке, Прямо кромки воды песочек. Но следующие несколько шагов опять по крупной гальке надо сделать. И там опять уже мелкий песок. Ну и достаточно быстро становится глубоко. Мне кажется, вот, там дяденька стоит на остатках волнореза. Увидел, что мы его снимаем, радуется. Поезд проехал. Здесь ходят скорые поезда Батуми и Тбилиси. Ну, не только Тбилиси, там Кутаиси другие города. Вот мы на нем из Батуми потом в Тбилиси поедем через неделю. Ну, что хочу сказать. Рекомендую, пляжи чистый о настроении скажу тоже в двух словах, наверное меньше радостных лиц стало среди тех же продавцов, ну, с кем приходится общаться, в основном с продавцами, персоналом ресторанов не, не ругаются не, не цепляются, но не улыбаются. Вот это первое впечатление. Оно, конечно, не ко всем относится. Ну, просто это было бы. По отношению к нашим хозяевам, то точно это неправда. Не они очень радушно нас приняли. Молодцы! Ну, и я уже по истечении нашей поездки, окончательно скажу может быть это просто такой такой был день неудачи что на этом наверное закончим